Осьминог какой, вау, ничего себе, смотрите, идем мы тут по набережной. Вот он какой красавчик, охотится. Ничего себе, какой осьминог. Смотри, какие у него глаза интересные, ага. видишь, щупальца, он так, такой плавный, грациозный в воде. Камешки облизывают, а морские ежики ему не страшны, смотри, он об них не колется, проплывает мимо и все. Но он обнимает камешки и, видать, с них моллюски слизывает или что-то такое. Охотничек. Охотничек. Охотничек. Охотничек. Он как мужская звезда.